Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим салат из морской капусты по-корейски. Для этого нам понадобится капуста морская, морковь, репчатый лук, масло растительное, чеснок, соевый соус, рисовый уксус, перец чили, кунжут. Отвариваем морскую капусту до готовности. Откидываем на дуршлаг. В раскаленном растительном масле обжариваем перец чили. Далее насыпаем кунжут. Обжариваем буквально несколько секунд. Далее добавляем наш лук. лук нарезан полукольцами лук обжариваем часто помешивание до полупрозрачности добавляем морковку Морковь не должна поджариться, она должна обмякнуть. Добавляем морскую капусту. Обжариваем, постоянно помешивая. Весь процесс жарки не занимает более 15 минут. Выключаем нашу плиту, добавляем раздавленный чеснок, соевый соус и наш уксус. Все хорошо перемешиваем. Настаиваем наш салат минут 40. И можно кушать. Приятного аппетита!